Лингофонная система Аудиториум очень проста в использовании, однако для удобства клиентов Атонор проводит инструктаж. Первая часть занятия – теория. Идет речь о возможностях, которые дает преподавателю лингофонная система. Инструктор рассказывает о переводе в цифровой формат дидактических материалов, текстов и упражнений. С аудиториум можно забыть о традиционном распечатывании заданий и хранении работ. Далее речь идет об управлении аудиторией. от Тонора рассказывает в том числе о формировании виртуальных групп для разговорной практики. С аудиториум не нужно никого пересаживать. Только те, кого назначит преподаватель, услышат друг друга. Одна из важных теоретических тем – контроль успеваемости. Здесь речь идет о целом спектре возможностей. От ведения электронного журнала до ограничения времени на выполнение задания, виртуального сбора работ, дистанционной выдачи результатов и, конечно, статистики успеваемости. В практической части инструктор учит пользоваться интерфейсом программы и аппаратными средствами. Каждый преподаватель имеет возможность задать любой интересующий вопрос. Практика может быть как минимальной, однодневной, так и расширенной по запросу клиента. Обычно для ввода в эксплуатацию лингофонной системы Аудиториум достаточно одного дня инструктажа.